Привет! С вами Алексей и команда Surferner. В этом видео мы покажем, как сделать первые шаги, чтобы начать зарабатывать в Surferner на просмотре рекламы. Итак, после авторизации в личном кабинете установите расширение, кликнув по этой ссылке в верхнем меню. Наша система автоматически определит ваш браузер и направит вас на страницу интернет-магазина, на которой установите расширение Surferner. После установки активируйте расширение, кликнув по его значку. Далее авторизуйтесь в системе и ожидайте показ первого рекламного баннера. Баннеры будут появляться в верхней части браузера поверх любых сайтов, на которых вы находитесь. То есть вам не придется изменять свое привычное поведение в интернете, и вы можете посещать любые сайты точно так же, как вы делали это и раньше. Только теперь за это вы будете получать реальные деньги. Показы баннеров могут быть длительностью 15, 30 или 60 секунд. Чем дольше длительность показа баннера, тем больше денег вы зарабатываете за его просмотр. После остановки счетчика показа баннера вы увидите сумму, которая будет зачислена вам за его просмотр в соответствии с таблицей вознаграждений. Размер вознаграждений за просмотр рекламы зависит от вашего рейтинга. Рейтинг – это числовой показатель активности пользователя. Он может быть от 0 до 100 баллов. Чем активнее вы пользуетесь браузером, посещая различные сайты, тем чаще вам демонстрируется реклама и тем выше становится ваш рейтинг. Одновременно с этим поднимается и размер вашего дохода. Впрочем, рейтинг можно поднимать и другими действиями, подробнее о которых вы можете узнать в нашей базе знаний. Заработанные деньги зачисляются на ваш баланс пользователя. Вы в любое время можете вывести их на указанные в личном кабинете счета в платежных системах. Заявки на вывод обрабатываются автоматически в течение одного часа. Также вы можете перевести заработанные средства на рекламный баланс и использовать их для размещения собственной рекламы в Surferner. А теперь давайте подробнее разберем интерфейс рекламного блока и возможности управления им, чтобы вы смогли сделать заработок в Surferner наиболее комфортным для себя. Итак, в левой части баннера находится счетчик времени показа баннера. После истечения времени показа вы увидите сумму, которая начислена вам за просмотр этого баннера в соответствии с таблицей вознаграждений, а сам баннер автоматически скроется. Для доступа к функциям управления баннером в процессе его показа наведите курсор на стрелочку в правом углу рекламного блока и выберите нужную функцию. Функция «Свернуть» позволяет моментально скрыть баннер, если он закрывает нужную вам часть сайта. В этом случае показ баннера возобновится после того, как вы проскролите страницу вниз или обновите ее. Аналогично вы можете свернуть баннер, просто кликнув по этой стрелке. Функция «Переместить вниз» позволяет вам переместить баннер в нижнюю часть окна браузера, если он закрывает нужную вам часть сайта, не сворачивая его при этом. Данная настройка будет действовать только на этот баннер. Следующее рекламное объявление будет снова показано в верхней части браузера. Если вы считаете, что баннер нарушает наши требования к содержанию рекламного объявления, сообщите нам об этом с помощью функции «Пожаловаться». Наши модераторы проверят баннер на предмет нарушения правил и остановят его показ в случае подтверждения факта нарушения. Вам же этот баннер в любом случае показываться больше не будет. Если вы нажмете «Не показывать тут», то баннеры больше не будут показываться вам именно на этом сайте. Если вы не хотите полностью запрещать показ баннеров на этом сайте, лучше воспользуйтесь функцией «Свернуть» или временно отключите расширение. Впрочем, в любое время вы можете отменить установленный запрет на показ баннеров для конкретных сайтов в разделе «Настройки» вашего личного кабинета. Если что-то пошло не так, и вы увидели странное или ошибочное поведение баннера или его функционала, нажмите «Сброс расширения» и авторизуйтесь в расширении заново, если это потребуется. В этом случае произойдет сброс настроек расширения и, скорее всего, исправит возникшую ошибку. Вот и все, что мы хотели рассказать вам в этом видео. Повторяйте простые действия и зарабатывайте вместе с Surferner. А также не забывайте, что заработок на просмотре рекламы это всего лишь верхушка огромного айсберга возможностей Surferner. Изучайте и применяйте все способы заработка. Это позволит вам увеличить свой ежедневный доход в тысячи раз. Желаем успехов! И до скорых встреч.